Дорогие, приветствую вас на своем канале. Юлия Сагайтис хотела поздравить вас с Днем весеннего равноденствия. И пожелать вам, конечно, в этот день, самое важное, чтобы легко-легко сбывались ваши все планы и желания. Именно сегодня можно проверить свои желания и планы на их истинность, на то, что они действительно имеет отклик у вашей души у меня было несколько вариантов сначала я хотела просто обратить внимание какие медитации на канале подходят под этот праздник да, весеннего равноденствия а у меня есть две трансляции которые именно подходят я о них напишу в сообществе вот сейчас я теряюсь как они называются но могу сейчас посмотреть и а, по поводу проведения прямой трансляции, а, мне тоже было, не была уверена в своих силах, потому что вот сегодня ну вот вечер пятница, я записываю, и только в понедельник мне сделали операцию. А была еще высокая температура, сегодня температура немножко поменьше, и ну, всякие нюансы у меня в носу также остаются еще какие-то специальные такие штучки. То есть носовое дыхание у меня слабое, поэтому тяжелое. И поэтому я сомневалась. Ну, как-то вот так, знаете, сомневалась. И в то же время я знала, что для многих просто увидеть меня, что я жива и здоровая, это тоже вот какой-то ресурс. И я остановилась на том, чтобы записать приветствие, что я сейчас и делаю для вас, и я думаю, что можно еще сделать такую небольшую весеннюю нашу женскую такую загрузочку именно вот актуальную в этот день. А кто захочет, посмотрит еще медитации, да, которые связаны, в которых есть энергия земли. Вот все медитации такие и женская энергия, они подходят вот, и еще такой нюанс хотела рассказать вам, что такой мотивации, чтобы записать это видео чтобы разбудить во мне энергию, поскольку ну, самочувствие у меня согласно согласной ситуации вот было сообщение мне в WhatsApp что хотят купить мой канал и предлагают там какие-то деньги за сколько-то подписчиков и назвали канал, но ну, я так понимаю, они название не говорили, но раз они мне написали, ну значит, наверное, мне э, как-то мало активным или что-то и какие-то деньги там его продать и настолько у меня вот поднялась с точки зрения психологии, да, это чувство злости, да, агрессии, да, может быть, э, если говорить о духовности, то это вот можно вспомнить такие слова из Святого Писания, Евангелия от Матфея, да, там говорится, я даже вот себе, по-моему, нашла, про врагов. Да, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И благодаря вот этому сообщению у меня поднялась энергия, да, вот энергия такая агрессия, которая очень сильная, и на физическом уровне можно ее использовать. И поэтому я пошла, приняла душ, вымыла голову, приготовилась, и смогла записать это видео, и она уже утром будет просмотрена, да, теми, кто, кому важно, это кому я в помощь. А действительно, очень рассердилась, потому что вот и... Я не знаю, насколько мы активны или насколько неактивны, но я чувствую, что мы создали такое пространство любви, оно такое настоящее. да. И столько-столько уже судеб вот на канале, каких-то моментов в судьбах изменились. Да, Кто-то вышел замуж, а кому-то бывший муж начал платить алименты, не платил. Вот, ну, ну, Про подарки я вообще не говорю. Я думаю, что мы все много-много подарков да, какие-то медитации получали. И я в том числе. И молочко пошло, да, лактация. Вот. Еще раз поздравляю, Полину, с рождением дочки. Желаю счастья. И у кого-то наладился цикл, и то есть такие моменты. Кто-то там где-то вот в возрасте начал встречаться, по-моему, с прекрасной Грузией, да, мне писали а с мужчинами, раньше не ладилось. Ну то есть настолько много всего произошло, и это я бы назвала такое волшебное пространство любви. Вот этот мой канал или наш с вами, да, и я благодарю всех, кто подписан и подписывается, новых подписчиков. И так, так вот как-то мне об этом написать, поэтому, конечно, я собралась, все, взяла все свои силы. И, вот. Мне даже, я думаю, и самочувствие это лучше теперь будет. Вот, благодаря тому, что я тоже делаю. Чем от, а, отличается такое вот а, служение своему предназначению? Я думаю, что у меня предназначение делиться чем-то таким нежным, волшебным для счастья женщин. А достигательства это ну вот с точки зрения психологической что достижение цели от слова надо это вот все идет из да с какие-то установки Но в основном это родительские или важных людей да а что касается вот слова предназначение и миссии это имеется в виду более такие какие-то да, эзотерические какие-то духовные моменты, о том, о чем задумалась душа, да, ну вот кто вот верит, вот в этом вот немножко есть разница. Но верим ли мы в эти теории или нет, мы можем на практике проверить, что когда мы находим свое предназначение, то нам настолько становится спокойным и настолько полноценным все, и мы перестаем, что самое важное, беспокоиться, да, о чем-то. Я перестала, когда я понимаю, что это вот просто я делюсь, мне хорошо от этого, перестаю беспокоиться о том, что кому-то я не понравлюсь или как-то я там выгляжу не так. Ну, конечно, это и работа над собой, наверное, поскольку я и психологией занимаюсь, и фиячу вот так вот на своем канале и для себя, и для вас. все это происходит. Кто-то вот писал мне, что замечает мой духовный рост, и благодарю вас за поддержку канала Владимира, благодарю и за ваши отзывы, знаете, такие огромные, самое важное, что вы высказываетесь, делитесь, и это для вас очень полезно. Вы тоже как бы свое бессознательное. Когда мы начинаем писать, мы сначала задумаемся, что пишем, а потом у нас уже со мной идет. И таким образом мы освобождаемся, да, освобождаем свои чувства. А вы знаете, что жить, это чувствовать, чувствовать все, все чувства, да, все-все их разнообразие. Не, не только вот я буду чувствовать только, когда я буду счастливым, да, а когда мне грустно или я хочу плакать, не буду это чувствовать. И запью куда подальше, в психосоматику, да, свои чувства чтобы потом болеть. Вот. Конечно, все. И когда мы вот так вот высказываемся или пишем свои женские дневнички, это очень полезно. И также на канале мы делимся энергией. Также хотела вас спросить, вот по поводу канала, если вот сейчас мы сделаем загрузочку, если у нас пошла такая тема, что я с вами есть возможность поделиться и быть с вами на такой обратной связи. Как вы считаете, стоит ли мне? Мне сейчас YouTube предлагает вот эту кнопочку спонсорства подключить вот как это вам не будет не, не будете ли вы как-то хуже к этому вот относиться хотел бы узнать ва ваше мнение вот также э, вообще youtube это настолько ну вот для меня какое-то чистое пространство они все-таки стараются чтобы авторы действительно делились чем-то таким искренним э, интересным это тут пыленки летают. вот и Действительно, насколько ну, я могу судить, конечно, по своему каналу, у нас все живые люди, все такие настоящие. Многих из вас я знаю, кто-то ходил ко мне на группу, у кого-то интересные истории, кто-то был в личной терапии, тоже много изменений. Еще могу рассказать, ну, про кого не расскажу, вы, пожалуйста, я вас тоже всех помню и знаю, мы с вами дружим общаемся, со многими удалось познакомиться, да наверное, с Камчатки недавно приезжала прекрасная Юрата, -то тоже мастер, -то, это Хиллер. Да, я знаю, что очень много и психологов, и мастеров тоже на моем канале слушают. Вот прекрасная Кира, которая, почему я рассказываю про ее историю, это потому что она такая немножечко волшебная. Она э, на одном приеме у врача слушала мою медитацию, и не запомнила ни имени, ничего. Ну, для успокоения ей доктор включала, потому что там болезненная была процедура. И она потом меня вот как-то нашла на ютубе, потом пришла на женский э, мою группу, а потом мы индивидуально занимались. И она... Э, много очень тоже над собой работала, и сейчас она психологи, штатный терапевт. Я думаю, что уже закончила, и она как раз вот приезжала ко мне, когда я болела раком. Минуточку. У меня горлышко тоже пересыхает, потому что носик, ну, в общем-то, пока совсем не дышит, и поэтому все время через горло. И, конечно, она сохнет, и вот этот кашель он такой, конечно, тут вот не до медитации. Вот, и Кира как раз записывала ту запись из Герцена, когда я была на втором уже курсе химиотерапии у меня, вот, и она пришла на третий что ли день, я уже, конечно, была совсем плохая, вот, и мы с ней, я поздравила с новым годом, эта запись есть на канале. Вот, ну поэтому, и она очень переживала, и хотела меня увидеть, ей было это важно. И поэтому вот я думаю, что сегодня я тоже появилась, и может быть кому-то тоже важно, да, для кого-то этот ресурс, что я а несмотря ни на что, идет вперед. Ну вот, это правда так и есть. И идет вперед на своем кораблике со своей короной, с крылышками. Вот. Ну и долго еще будет идти. Даже не волнуйтесь меня. Вот, и как раз я создала, просто говорю, вот тема к теме приходит свой другой канал про жизнь после рака. Ну, чтобы, конечно, не мешать здесь у нас другое пространство, да. А кому интересно? А, есть в сообществе, можно перейти на него. Ну и там уже непосредственно что-то я начинаю делать. Сейчас что-то такое актуальное, некогда записывать, что-то такое масштабное. Вот, ну там именно о состоянии здоровья, ну и о всяких наших, всяких штучках. Ну, о тех, кто в теме. Ну что еще могу сказать? Сейчас еще ничего я выгляжу, то есть у меня постоянно кровь не идет там из носа. Но естественно выделение есть, поэтому не очень красиво, наверное, делать открытую трансляцию. Сморкаться пока нельзя, потому что это представляет опасность. Вот, ну поэтому как есть. И сегодня, ну мне кажется, основные новости я такие с вами обсудила. Если у кого-то будет вообще желание онлайн со мной встречаться, вы пишите, мы в Zoom с вами такие более проведем какие-то интимные, тоже медитации. То есть я всегда открыта для чего-то такого взаимодействия с вами. И еще раз я не перестаю благодарить за то, что вы мне доверяете, за то, что создаете. Вот действительно, такое пространство, волшебное пространство любви. Я бы назвала свой канал вот именно так, волшебное пространство любви. И это здорово. Сегодняшний день весеннего наденствия он такой совершенно, ну, я бы сказала, как еще один женский праздник, как наш женский день. Пусть мужчины не обижаются, пожалуйста. Поскольку а, эта энергия такая весны земли матери земли и почему вот я говорю что можно делать как раз эти медитации и давайте сейчас тогда прямо сделаем такую загрузочку а для того чтобы ее сделать можно сидеть или даже встать вот у кого есть желание встать попробуйте встать и перед этим как делать Сделать вдох, выдох, спокойно, легкий. Можно поднять свои прекрасные ручки вверх, неважно, вы сидите или лежите, полностью прям вверх, потянуться, потянуться. и опустить их, опустить или через руки. В общем, так подышать, как крылышками или как бабочки подышать. И войти, знаете, вот в такое медитативное состояние. Ах. А как бы вот этими крылышками, ну, у кого вот возникают какие ассоциации, или ангельские, или крылышки бабушки, бабушки, бабочки это переход, может быть, и бабочки, бабушки тоже. А в другое такое пространство, переход вот в пространство, где живет чистая, чистая вот энергия Духа, наше Высшее и тем самым мы вот себе помогаем вот в этом пространстве оказаться. И когда мы... Неважно, как выдыхать выдыхать, то делайте как вам нравится. Можно вдыхать вверх, как-то руки. И когда вы уже оказались в этом пространстве, можно продолжать руками, да, создавать, продолжать создавать эту энергию для себя, вот, ноги уже а, можно а, плотно к поверхности, желательным босиком. И вот из этого состояния, уже с переходом в другой, а, в другой мир, в другое пространство, а, еще раз спросить себя, что я хочу в ближайшее время, что я хочу на эту весну, на лето, да, особенно о теплых деньгах, об отдыхе, о путешествиях. Да? И вот, ну это, конечно, мои мысли, не слушайте только себя. Вот что я действительно хочу, какие мои планы. И вы сейчас минуточку почувствуете свой ответ. Руками можно продолжать двигать, разгоняя энергию. у меня кошечка моя тут урчит. Урчашка. Показать вам? Сейчас. Мурчалка. Ты здесь? Мурчалка. Я решила, что... А... Что сейчас не помешает энергии кошки. Животное. Животное, земля, природа. Это вот все такое единое целое. Да? Мурчалка. Ты там создаешь энергию? Вот, я думаю, что все вы получили ответы, и сейчас мы делаем загрузку на энергию весны, в исполнение наших желаний, все наши желания истины обязательно спудутся. И делаем спокойный вдох-выдох, и благодарим себя за то, что сейчас мы здесь, в этом пространстве создаем сильную, сильную энергию исполнения своих желаний, в этот прекрасный день представляем себя сейчас на чудесной солнечной поляне, где светит солнышко, где только-только заканчивается ночь и начинается день, который сегодня равны, и вы чувствуете своими босыми ногами нежно росу на зеленой сочной траве и вы делаете шаг за шагом чувство испарения матушки земли и ее силу и собираетесь на большой красивой поляне и видите что подходит все больше и больше женщин это все мы кто собираемся мы беремся за руки, и начинаем кружить огромный хоровод счастья, прославляя весну, прославляя природу, прославляя женственность. Каждый может петь свои звуки, которые ему хочется кричать, резвиться, веселиться, кружиться самостоятельно и тем самым самыми простыми и самыми искренними движениями мы поднимаем энергию Земли, проводя ее от самых своих стоп теплом, красным, нежным материнским светом до самой макушки, и поднимаем вверх своих рук, и у нас в руках появляются такие разные колокольчики. И бубны у каждого свой инструмент, и мы продолжаем танцевать, звучать, и от нашего звука мы чувствуем, как вокруг начинает все расцветать, и мы пробудили птичек, которые заливаются и поют, и начинают видеть себе гнездышки, и мы пробудили любовь и пробудили зачатие и пробудили само рождение и каждый из вас сейчас может еще еще больше танцевать ударяя пасыми ногами получая удовольствие о землю и распространять это цветение цветение и рождение жизни вокруг и наполняться этой прекрасной женской энергии и весны. Я есть весна, я есть любовь, я есть женщина. Благодарю, благодарю, благодарю. Такая очень простая, легкая женственная загрузочка. Надеюсь, вам поможет осуществить свои мечты. Я еще раз поздравляю вас с весной, с этим праздником, с любовью для вас, Юлия, Сагайти, посылаю вам свое сердечко, и свою любовь, своего женского сердца. Рада, что вы со мной, а я с вами. Благодарю.